привет друзья в этот раз вы посмотрите и послушаете в моей аранжировке американскую песенку которая пожалуй побила все рекорды давности А спела ее певица софи такер еще в 1911 году а автор этой песенки шелтон брукс вообще-то родилась певица софи в россии но в начале 20 века вся семья эмигрировала в Америку, в штат Коннектикут. Там она вышла замуж, и там началась ее музыкальная карьера. А Вообще-то в ее репертуаре было много песен, но настоящим ударным хитом стала песня Some of these days или некоторые из этих дней в переводе. Из воспоминаний этой певицы становится ясно, что появилась эта песенка с большим трудом благодаря чудовищной настойчивости автора музыки Шелтона Брукса и совету ее подруги Молли. Вот как она вспоминает все это. Многие авторы песен приносили мне свои работы, умоляли посмотреть их песни и взять в репертуар. Каждый исполнитель сталкивается с подобными вещами. Вначале вы относитесь к ним внимательно, но через несколько лет вы становитесь с ними э, небрежными. Так было и со мной. Однажды Молли подошла ко мне разгневанная. «Смотрите, — сказала она, — с каких это пор ты стала такой важной, что не можешь послушать песню юного композитора?» Этот парень Шелтон Брукс — Болтается, ждет, как собака с вытянутым языком, чтобы ты послушала его песню. А ты бегаешь, хлопая крыльями, как курица с отрубленной головой. Тебе не удастся продвигаться дальше в музыке, позволяя такому хорошему пареньку бегать по кругу. Ну вот так, вот такая история, разумеется. Эта ударная песенка сопровождала Софи Такер на протяжении всей ее жизни, ведь благодаря записи и исполнению этого шедевра Софи взошла на олимп популярности еще в начале XX века. И песня эта вошла в историю джазовой музыки и была в репертуаре многих-многих других исполнителей, в том числе и знаменитой американской певицы Эллы Фиджеры. Кстати говоря, и у нас в Советском Союзе эта песенка была издана в виде грампластинки, а Леонид Тосипович Утесов, ну если так можно сказать, метр советского джаза, пел эту песню в своей программе и называлась она «Прости-прощай, Одесса-мама». Я, в принципе, давно уже знал эту песенку, и слова в ней были такие. «Прости-прощай, Одесса-мама». Мне не забыть твой гордый вид, И парк и порт у синего моря, Береговой твой гранит. Прости-прощай, Одесса-мама, Прощай навек моя земля, Тебе спасибо за Одессита, Что ты такого мама родила. Ну вот, в который раз напоминаю всем вам, Как всегда, подписывайтесь на мой канал с колокольчиком, Который известит вас об очередной моей передаче, а выпуски моего журнала чаще всего происходят по вторникам, еженедельно. И если кто-то из вас новичок на моем канале, то начало всех серий моего журнала под названием Music Sky или Музыкальное небо вы найдете по ссылкам в описании под этим видео. Также извещаю вас о том, что по пятницам еженедельно. Я обычно выхожу с новым чисто музыкальным контентом. Это могут быть и песни, в том числе и мои авторские, это инструментальные пьесы самого различного характера, в основном для саксофона, ну и татарский фолк. Также совсем недавно я сделал новый плейлист «Это мои путешествия и всякое разное». То есть здесь будут затрагиваться самые разные темы из нашей жизни, в том числе и рассказы о гастрольных поездках. Итак, увидимся, друзья. Всего вам хорошего, пока-пока. И слушайте и смотрите песню «Some of these days». Пожалуйста. Some of this days.